Работая над своим проектом, вы при желании можете импортировать в него различные пакеты. Как правило, пакеты Unity скачиваются из магазина Asset Store, но могут быть взяты и из другого созданного ранее проекта Unity. Давайте разберемся, как импортировать пакеты из магазина Unity Asset Store. Для этого нужно открыть вкладку Asset Store. Если вы не видите эту вкладку, вы можете открыть ее, перейдя в меню Windows, а затем выбрать Asset Store. Для начинающих разработчиков и просто для демонстрации некоторых возможностей компания Unity предлагает пакет Standard Assets. Чтобы скачать этот пакет, введите в строку поиска Standard Assets и нажмите кнопку «Найти». Стандартные пакеты хороши тем, что подходят для новичков, позволяя увидеть возможности Unity и использовать функционал готовых решений. В результате поиска выберите пакет Standard Assets. После чего откроется страница данного пакета, на которой вы можете его скачать, нажав кнопку Download. После того как ассет загрузится, появится кнопка Import, нажав на которую произойдет распаковка. Как только файлы будут распакованы, вы увидите диалоговое окно Import Unity Package. В нем содержится список всех ассетов, которые будут установлены. Это могут быть аудиофайлы, материалы, префабы, скрипты, текстуры, меши и многое другое. Все новые файлы, которые не существуют в вашем проекте будут отмечены значком New, а те, которые присутствуют но были изменены, будут отмечены значком рециркуляции и они могут быть перезаписаны. Таким образом, чтобы импортировать файлы нажмите кнопку Import и после окончания вы увидите загруженные ассеты на вкладку Project. Ассетами принято называть какой-либо файл или набор файлов входящих в пакет. Вы можете пройтись по папкам, посмотрев, что у них находится. Многие из этих ассетов могут вам пригодиться в будущем. Для дальнейшей работы нам не обязательно импортировать их все. Можно выбрать только те, которые нам нужны. Давайте удалим все содержимое из папки assets и я покажу, как можно импортировать предустановленные пакеты без использования магазина Asset Store. Сделать это можно щелкнув правой кнопкой мыши на вкладке Project и в выпадающем меню выбрать пункт Import Package. Здесь мы увидим те папки, которые загрузились с пакетом Standard Assets. Например, я могу импортировать только папку PortoTapping. Как вы видите, здесь есть префабы, скрипты и даже текстуры. Выполняя импорт, используются те же шаги, что и при импорте из магазина Asset Store, но это занимает гораздо меньше времени. По окончании импорта посмотрите содержимое папки Standard Assets. Здесь можно найти прототипы, модели, префабы, текстуры. Возможно, на этом этапе обучения вам не совсем понятно назначение всех этих ассетов. Но всему свое время, и мы поговорим о них, когда будем с ними работать. В следующем видео я расскажу о статических мешах и о том, как они используются в разработке игр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и заходите в группу ВКонтакте.